И мы об этом поговорим немного позже, да, сразу хочу предупредить, что у нас ведется запись нашего семинара, но именно для того, чтобы потом дать возможность и вам, может быть, просмотреть какие-то, пересмотреть какие-то моменты, и тем, кто не смог к нам присоединиться вживую сегодня, еще раз отнестись к содержанию, да. поэтому я... Хочу сразу тоже представить коллег наших из фонда Потанина, которые являются, естественно, держателями смысла этого конкурса и других тоже. Я вижу вот директора программ Наталью Шульгину. Наталья Юрьевна, если можете, да, как-то нам. Здравствуйте, разнать. коллеги. Очень рада вас сегодня видеть. Спасибо, что Пойдем. собрались. Спасибо большое, И я вот не могу определить, Наталья Сухорукова с нами или присоединиться немного попозже. Включается в данной минуте, вот вижу, как раз идет. Отлично. Ну, в общем, Наталья Сухорукова это менеджер программ фонда подания, тоже один из основных контактов по конкурсу академический десант. И моя коллега со стороны оператора конкурса Фонда социальных инвестиций, Ульяна Малева, наверняка, если вы нам писали и звонили, то вы могли слышать, как там мой голос или там видеть мой электронный почерк, так и Ульяна. Вот такая команда, собственно, сопровождает. Конкурс «Академический десант» уже на протяжении года практически. да, И сегодня мы бы хотели поговорить с вами о двух вещах. Прежде всего, конечно же, да, напомнить о том, что продолжается прием заявок на конкурсы. Мы об этом поговорим немного позже. И у нас нам очень повезло, потому что среди нас сегодня приглашенный эксперт. Это проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета Наталья Владимировна андрей но Наталья Владимировна здесь, скажем, наверное, вот в двух таких основных ипостасях. Во-первых, конечно же, как, как мы выяснили, единственный пока в России проректор именно по развитию магистратуры, да, то есть человек, который... Ну, Наталья Владимировна об этом, наверное, больше сама расскажет, чтобы это не было как такое вот перепетое какой-то либретто, но больше я как бы не увидела людей с такой должностью в наших вузах. И, наверное, это не случайно, потому что мы понимаем, что Уральский федеральный университет – один из крупнейших вузов России. Да, помимо статуса федеральный, это еще такой вот хаб по профессиональной подготовке с очень такими большими связями с промышленностью, с, именно с регионом присутствия, где вуз находится. И для нас, наверное, очень показательно, что такой университет посмотрел в сторону развития магистратуры не только с точки зрения развития академических и содержания, программ, но и выделил это в отдельную категорию, как, собственно, такое перспективное направление для развития. Это вот как бы одна, скажем так, как, как это правильно сказать, да, одна ипостась Натальи Владимировны, но и, конечно, Наталья Владимировна, она является победителем конкурса «Академический десант», и, является, соответственно, грантополучателем фонда Потанина. И мы, конечно, попросили сейчас Наталью Владимировну не только отрефлексировать на тему ее опыта, участия в программе, да, что удалось, что не удалось, как замышлялся проект, что в результате получилось, но и, в принципе, что мы, какие, наверное, ожидания сейчас у нас от преподавателей магистратуры, да, в какую сторону сейчас двигаться и почему, в общем-то, тот скажем, пол полвозможности, который дает фонд Потанина в плане академической мобильности, в плане профессионального развития, сейчас должен быть очень и очень востребован. Поэтому, Наталья Владимировна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, тоже очень рада вас видеть. И действительно хочу отметить, что фонд Потанина стал для меня таким открытием. Меня связывает с ним достаточно большой период времени Работы в магистратуре, подчеркиваю. Спасибо им, что действительно реализовали возможность участия именно в институциональном треке. Как мне кажется, по-моему, институциональный трек проводился в тот момент один из первых, в отличие. Ну, то есть его раньше не было. И... Как уже сказала коллега, действительно мой опыт был связан с магистратурой достаточно давно, начиная от работы в Южном федеральном университете, в приемной комиссии, я как никто другой почувствовала особую, особый статус данного уровня образования и необычность, скажем так, нетиповую модель развития ее в российской системе образования. И действительно мне бы очень хотелось поделиться опытом на этой площадке в части того, что программы структуры развиваются в российской системе достаточно давно, но при этом имеют свою уникальную особенность. Мне бы хотелось сейчас говорить не только об опыте, а вообще подвести и, наверное, задуматься нас всех о том, о чем мы должны думать, заходя не обязательно в конкурсную процедуру, да, вообще планируя, разрабатывая форматы, развивая образовательные программы именно магистратуры. И здесь я хотела бы вести свой диалог с, скорее вот в таком как бы вопросе-ответе. Не зря на слайде я вынесла такую достаточно провокационную историю да, о вопросах развития, связанных. И как мы знаем, фонд Патанина поддерживает, да, особым блоком именно магистрские программы, их поддержку, их развитие. И а, недаром я сказала о том, что выделение институционального трека было задумано коллегами и фондом именно с точки зрения развития компетенций а, руководителей образовательных программ и не только руководителей, но и в целом их команд, как показывает мой опыт, это действительно не единоличная работа. И в этой части мне хотелось бы поделиться с вами... А, как мы подошли, или я подошла именно к конкурсу академического десанта, и о чем я задумывалась, и результат, результат работы, который ну, сделал актуализировал определенные проблематики, о которых я задумывалась 5-6 лет назад, заходя на трек магистратуры, и которые сегодня подтверждается в большей и больше степени. Мне хотелось степени. Бы коллеги вас ага. а, какие а, цели вот, заходя на м -м, конкурсы потанина да мы знаем что есть можно получить а -а грант на разработку образовательной программы, магистратуры на институциональный трек, различные степендиальные программы. И а, вот здесь хотелось бы сразу оговорить, о какие цели мы ставим перед собой, когда мы а, говорим о возможности открытия образовательной программы. А, четко ли мы понимаем, для кого и как она проектируется, как мы в дальнейшем а, данный образовательный продукт собираемся развивать. А самое главное, как мы собираемся это делать? Единолично, с определенной командой или с определенными распределительной системой участников этого процесса, потому что создание программы, как оказывается, да, безусловно, тяжелый труд, но не так однозначно влияющий на результат ее развития, потому что, опять же, фокусом именно развития образовательных программ целостной вот этой парадигме создания идеологии программы, наполнения ее смыслом, содержательной частью, но еще и задумываться о жизненном цикле образовательной программы. Это очень важно, и задумываясь об этом, хочу сразу говорить, что помимо своей применяемой деятельности на поприще, Магистратуры мы вели, опять же, совместно с фондом Потанина с Высшей школой экономики достаточно серьезное исследование, которое сегодня может быть выделено вот такими определенными характерными для системы российского образования треками, мотивами и тенденциями в части развития магистратуры. Прежде всего, коллеги, и сейчас об этом много говорят, об изменении там, в части Болонской системы, выделении особого трека развития российской магистратуры. Здесь очевидно, что в, в системе уровневого образования магистратура является независимым треком, а не логичным продолжением бакалавр, бакалаврской подготовки. Это может быть как одним из мотивов, которые, за которые идут студенты, но не обязательно. И дальше я приведу вам цифры, которые подтверждают эту гипотезу. Безусловно, как говорила Оксана, это бесспорный акт мобильности и реализации академической мобильности, студенческой. И не, и не только это, это безусловно изменение импакт факта. И в данном случае именно социальное изменение или географическое при улучшении положения своего близости в какой-то крупный город, любой другой окрашенной отраслевой спецификой географической ситуации, безусловно, является сегодня треком. Конечно же, условия карьерного роста и гибкие форматы реализации сегодня, как... Никто другой, мы абсолютно четко понимаем, выйдя из пандемии и отойдя от онлайн формата, мы видим о том, как тяжело студенты и тем более другие категории обучающихся программ магистратуры заходят в офлайн формат. И что в целом сегодня транслируется в опыте развития российской модели магистратуры? Прежде всего, это огромное количество производства образовательных программ. Вот здесь мы представили вам исследование, часть выдержки исследований высшей школы экономики, которые подтверждают о том, что количество образовательных программ безусловно растет. А значит, обостряя ту самую конкуренцию, которая очевидна сегодня на российском рынке не только бакалавриата, но и магистратуры. Но одновременно с этим не так очевидно, как уровень бакалавриата, ну, переход на уровень магистратуры. И так ли однородна целевая аудитория, как в бакалавриате, где прежде всего мы понимаем, что это социальный статус, который приобретает студент бакалавриата. А вот статус магистра не так очевиден. И мы в своих исследованиях пытаемся разобраться, а что же есть или что, какой должна быть программа магистратуры для того, чтобы она была востребована, чтобы был продлен ее жизненный цикл, чтобы она перестала быть нерентабельной во многих случаях программы магистратуры именно нерентабельной и компенсируется за счет а, субсидирования или финансирования за счет программ «Бакалавриат». А, здесь вы видите, как мы, приш... как мы идем к тому, чтобы нарисовать портрет российского магистранта, чтобы уже зная его портрет, а соответственно понимая, каким должен быть выпускник той или иной программы, формирует тот самый конкурентоспособный продукт магистратуры, которая будет последовательным. А, и здесь обратите внимание, что в отличие от бакалавриата, программа магистратуры, контингент программы магистратуры, выпускник, на более чем 90% переходит на рынок труда. А значит, программы с четким практикоориентированным окрасом, с некой узкоспециализированными компетенциями. Обратите внимание на мотивы поступающих, а это, безусловно, должно учитываться при сборке образовательной программы. Еще на стадии ее проектирования мы должны учитывать о том, зачем придет на нее будущий магистрант. И в данном случае вы видите запрос, который транслируется данной целевой аудитории. Еще очень важный аспект – это уровень мотивации тех студентов, которые приходят на магистратуру. Это прежде всего обращаю внимание, что как раз-таки те, кто приходят с перерывом в обучении, они в большей степени склонны к заключению контрактных договоров, но тем самым они более требовательны к образовательным продуктам магистратуры, предъявляют к ним более, точечные, более точечный запрос на компетенцию и, соответственно, склонны к быстрому отчислению при ситуации, когда они не получают необходимый не сформированный ими образовательный запрос. Еще одно подтверждение это.. Ну, условно здесь приведена статистика 2020 года. Я по причинам невозможности сейчас, скрыт, потому что мы готовим следующую публикацию, показать вам распределение форматов реализации образовательных программ магистратуры, но могу абсолютно четко сказать, что система востребованности гибрида абсолютно четко сформирована. И поэтому уже сейчас, как мне кажется, при заходе на а, такт а, проектирования образовательной программы следует задумываться о том, как сможет ли она в себе формировать именно гибридный формат а, образования, исходя из абсолютной разрозненности целевой аудитории а, программ магистратуры. То есть, что я хочу сказать, это прежде всего может зайти, то есть мы должны спроектировать ситуацию, в которой в программе у нас встретится, замечу, в малочисленной программе встретится наш с вами студент, который закончил наш с вами бакалавриат и по уровню соответствует нашему требованию. Это, это бакалавр другой, образ, другой, образ, другой образовательной организации. Это совершенно иной бакалавр другого направления подготовки. Это сейчас не запрещено, хотя у нас витают разные сценарии дальнейшего развития а, системы, а, условно, балонской, но неважно, как она называется, а, иной российской модели а, уровневой магистратуры. А, далее это, опять же, человек с перерывом в образовательной деятельности, а, и такая тенденция сейчас тоже подтверждена. И каким образом мы с вами встретим их на одной образовательной Программе, и как будем удовлетворять или предъявлять требования к их условной посещаемости присутствия на образовательной программе. И а, я хотела бы подтвердить это кейсом кейс Уральского федерального университета, где мы проследили динамику распределения контингента магистратуры, исходя из а, приема, м, начиная с 2019 -го года. Хочу обратить внимание на том, что, а, как отмечали уже ранее, Уральский федеральный университет один из, наверное, скорее всего, первый из города федеральных университетов, который имеет такие колоссальные цифры приема, которые растут с каждым годом. И при этом обратите внимание, что количество зачисленных, которые имеют диплом о предыдущем образовании, выданный другой образовательной организации, не стремительно, но уверенно растет. В то время как та когорта, которую мы называем своим же бакалавриатом, продолжает падать. И эта тенденция... Нами подтверждается еще и через аналитические системы. Сейчас, когда мы ведем прием, мы анализируем запросы у целевой аудитории и можем сказать, что более 70% на сегодняшний момент пришедших извне, то есть не наших бакалавров, говорят о перерыве в обучении. А это значит, что сегодня, задумываясь о проектировке новой образовательной программы магистратуры, мы должны с вами понимать что к нам а, все больше и больше растет вероятность попадания того, кто а, ушел из бакалавриата, провел какое-то время в профессиональной среде, вернется к нам с определенным конкретным запросом, которым, а, образовательным запросом, который он захочет реализовать на нашей с вами образовательной программе. И а, об этом стоит задумываться уже сейчас. Поэтому м, в опыте своем... А, я стала замечать, что задумываться о программе стоит не только в момент, когда мы начинаем ее проектировать, а, скорее всего, задумываться о том, кого мы встретим на образовательной программе, следует тогда, когда мы с вами задумались, уже спрогнозировали, спроецировали тот образовательный продукт, который у нас опубликован одновременно с правилами приема и должна вестись целенаправленная работа по а, проектировке, продвижению и реализации образовательной программы. А, и а, здесь, как, а, очевидно, из тех исследований и опыта, которые существуют у нас, мы видим, что а, увеличение набора на программы а, магистратуры становится не таким очевидным, а, цифры я привела вам, а, при конверсии из бакалавриата. Безусловно, сегодня ключевой или основной трафик, который мы получаем с вами на магистрских программах, он формируется из нашего же с вами бакалавриата. Но а, в тех вузах, у которых а, сейчас достаточно большие цифры приема в магистратуру, а в, в нашей с вами тенденции как минимум 106 вузов-участников приоритета заявили амбициозные цели до 30 -го года в увеличении контингента магистратуры. При не столь же очевидном а, тенденции а, бакалавров, которые продолжают обучение. А Значит, нам, мы стоим с вами перед серьезным а, вызовом, а, который существует у магистратуры сегодня. А, собственно говоря, а, как раз таки я подхожу к тому, а, как формировался запрос на развитие и вхождение в дальнейшем в, конкурсную, а, в конкурс Потанина и участие в ней уже как а, грантополучателя. Когда сформировался а, вот этот трек а, институциональный, а, что можно предложить сегодня а, в части развития магистратуры, а, стало понятно, что нам всем не хватает а, компетенций не, не просто в проекте РУ, а в таком а, клиентоориентированном подходе к развитию магистратуры и а, получении опыта, а как создать, в этом вузы мы с вами более или менее сильны. Это документационное ее сопровождение, знания ВОСов, СОСов, еще каких-то моментов. Но абсолютная неготовность к тому, что мы с вами находимся в очень сильной конкуренции друг с другом. И создавая или организуя программы, идентичные друг другу, мы, хотите не хотите, входим с вами в абсолютно чуткую конкуренцию. И при этом не совсем понимаем, а что же такое конкурентоспособность или какими конкурентными преимуществами мы должны обладать с вами для того, чтобы менее болезненно встречаться вот в приемной компании всем вместе. И здесь, как кажется, развитие сетевых форм организации должно стать ключевым трендом развития развитии программ магистратуры. Это возможность не просто сетевой программы, которая идентифицирует друг друга или показывает одинаковость, а заходить в сетевое взаимодействие. Причем, возможно, теми модулями и блоками, которые силен каждый вуз. Например, мы знаем о том, как силены определенные вузы в IT-компетенции, другие в отраслевой специфике. И здесь, как кажется, вхождение в такое сетевое взаимодействие, развитие... Программ именно в такой логике могут сформировать такое взаимовыгодное взаимодействие в части обмена курсами, обмена форматом, опытом и обмена студентами, даже не в том плане, а чьи это студенты, к какому вузу они привязаны, а именно их условно-внутрироссийская мобильность между вузами именно в определенных модулях, блоках и дисциплинах. И поэтому, коллеги, прежде чем зайти на программу Патанина, у нас существовал достаточно серьезный опыт в подходе развития компетенции руководителей образовательных программ. Он начинался в Южном федеральном университете и, собственно говоря, свою первую, свой первый грант я получила, будучи в Южном федеральном университете, и там а, мощно развивается институт руководителей образовательных программ, их компетенции, развитие команд, а, развитие вот этой самой а, продуктовой логики в позиционировании и продвижении программ магистратуры. Начиная с 2019 года мы формировали корпоративные программы обучения, а, в которых а, постоянно... А, проводя итоги а, в рамках приемных кампаний, понимая а, те, а, условно тот опыт, который мы получали, мы перетрансформировали а, образовательную программу под, а, в логике развития магистратуры университета. Именно этот опыт а, стал, ну, послужил определенным бэкграундом захода на а, программу фонда Потанина, который бесспорно, сегодня кажется сильнейшим, сильнейшей позицией, которую, как мне кажется, стоит развивать и продолжать. Вот даже сейчас, когда мы здесь с вами, следует, наверное, обменяться за тем, тем запросом, который существует у руководителей, какой бы, какую бы компетенцию они хотели получить, что усилить, где транслировать свой собственный опыт, для того, чтобы последующая программа уже формировалась с учетом запроса. Когда мы заходили на трек стипендиата Потанинского, мы говорили о необходимости развития компетенции руководителей программ и их команд с точки зрения проектирования, продвижения и а, потом реализации образовательной программы, четко понимая, что сегодня нам очень остро не хватает внешней экспертизы. А, собирая программу институционального трека, мы делали ключевой упор на привлечение внешней экспертизы. И самое главное, это а, то, что... А, Команда или отдельный участник от вуза имели а, индивидуальное сопровождение и заходили на программу с собственным запросом. Ну, приведу простой пример. Кто-то из университетов заходил и говорил, а мы хотим а, создать образовательную программу и заняться ее индивидуальным продвижением. Кто-то заходил и говорил о том, что им очень необходимо выстраивать а, коммуникацию в течение года. Нет инструментов, нет опыта. Не знаем, как померить качество образовательной программы, не умеем работать с внешней рамкой или внешней целевой аудиторией. Именно в этой логике мы формировали программу, делали ее в гибридном формате для того, чтобы сначала понять запрос, провести определенные модули лекций, обмена практиками, Внешние экспертизы и только потом была сформирована условно стратегическая гибридная площадка в виде страт сессии где собирались команды формировались в блоке по условному запросу каждый из которых были при прикручены не то слово но наставники менторы которые сопровождали в дальнейшем работу в этих группах также была организована онлайн-сопровождение, обсуждение с каждым вузом индивидуально по запросу, и затем уже сформированы те модели, которые были представлены по окончанию на экспертизу. Экспертиза носила не столько, чтобы поругать, сколько, чтобы разобрать какие-то сильные моменты у участников группы для того, чтобы их усилить и транслировать как конкурентную позицию преимущества той или иной программы, и наоборот, слабые места, которые дорабатывались или сглаживались в дальнейшем при работе с той или иной образовательной программой. Были команды, которые заходили с целостной стратегией для университета, то есть они хотели именно разработать стратегию для университета с точки зрения развития магистратуры. Поэтому здесь мне хотелось бы выразить абсолютную благодарность команде Потанина и фонду Потанина за ту возможность, которую, как мне казалось, в гипотезе мы прорабатывали с Южным федеральным университетом. А фонд Потанина только утвердил эту уверенность в неизбежности того, что этот трек необходимо развивать. И уже в Уральском федеральном университете, имея опыт, мы ее снова модернизировали и зашли уже собственными, например, руководителями образовательных программ, командами АУПа, различными департаментами в части синхронизации действий и автоматизации определения вообще всего бизнес-процесса, каким мы сегодня и занимаемся, и выстраиваем это в рамках развития модели магистратуры. Поэтому хотелось бы в финале показать вам те результаты, которые были достигнуты при реализации проекта академического десанта институционального трека, даже заходя на программу мы не ставили перед собой столь амбициозные а, цифры. А, мы а, зафиксировали себе не более 50 участников из различных вузов, но при этом, обращаю ваше внимание, а, заходили транслировали мы 50 возможных мест, но на программу к нам а, пришло на обучение а, 100 человек. Более, ну, порядка 200 это был, а, а, было поданных заявок. Это были руководители магистровских программ, руководители структурных подразделений, проректорат, которых мы приглашали всех стейкхолдеров на защиту проекта для того, чтобы они оценили, как было ДО и что стало результатом проведения обучения. И вот вы видите 32 университета, которые приняли участие в программе. Для пилота, мне кажется, это достаточно серьезные серьезные цифры и охват интересам тех вузов, которые понимают неоднозначность сегодня развития магистратуры России. В целом, коллеги, вот если оперативно вот так вот обозначить проблемы, тенденции и свой опыт совместно с фондом Потанина, готова буду ответить на ваши вопросы, выслушать ваши комментарии. Ну и быть всячески полезной для последующей работы совместно, поэтому я оставляю свои координаты и готова к любым совместным практикам, программам и в рамках развития опыта Потанина, а также для синхронизации совместных действий и сотрудничества с вами. Спасибо большое. Наталья Владимировна, спасибо вам большое за... Такой обзор, да, и в принципе, какой-то вот общей рамки того, что у нас вокруг высшего образования происходит. И за то, что вы поделились конкретными совершенно результатами вашего участия в программе «Академический десант», коллеги, прежде чем мы перейдем к беседе, такой более детальной про… Сам конкурс, если у кого-то э, есть вопросы к Наталье Владимировне, то, пожалуйста, можно даже в формате открытого микрофона вопросы, комментарии, любые какие-то рефлексии. Пожалуйста, подключайтесь. Можно даже без камеры, если там, не знаю, вы в дороге, в каких-то домашних условиях, наоборот, очень рабочих условиях. У нас достаточно демократично все. Ну вот есть а много. Можно? Коммент... Здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Александр Михайлович. Академии народного хозяйства и госслужбы. Первый вопрос, у меня несколько вопросов будет. Когда говорят «компетенция», что имеется в виду? Я знаю слово «знание», «опыт» там и так далее. А что такое, что подразумевается под словом «компетенция», которое пронизывает всю презентацию? Хороший вопрос. Мы с вами представители академического сообщества, да, и когда мы вы говорите о том, что знания, умения, навыки, то очень часто от руководителей образовательных программ и команд, которые их представляют, включая различные департаменты, мне говорят о том, что извините, но я не обладаю такой компетенцией, я не обязан уметь продвигать свою программу, я не а, имею а, навыков оценки экономического а, анализа а, рентабельности образовательной программы, а, ее развития. Так вот, а, исходя из этого опыта, здесь звучала данная формулировка для того, чтобы, наверное, обострить определенные позиции, которые а, мы обозначали, вот выходя на конкретную программу а, при а, вот таком вот комплексном обучении руководителя образовательной программы. То есть это имелось, имелось в виду, ну как бы опыт а, в области организации, понял. Вы все время говорите конкурентная программа. Конкурентная с кем? А, а разве сегодня мы не чувствуем очень острой конкуренция? Ну, мы, мы хотим отобрать магистрантов, у других образовательных программ. Я правильно понимаю? Нет. Я так нет. откровенно я начинаю смотри, говорить. Смотрите, а... Я же не так вот, или нет? Нет. А что такое конкурентное? оцениваться Михаил. с точки зрения конкурса, министерства. Это у меня будет следующий вопрос. То есть я не понимаю слово конкурентное. Конкурентоспособная. Конкурентоспособность... Это, это что, тем, работа потом? Это относится конкуренция? в отношении к другим вузам отобрать хороших магистрантов или конкуренту окончания магистратуры и прихода на рынок труда. То есть я не понимаю, к какому, какому этапу относится. Михаил, я вас, я вас услышала, поэтому я вам отвечаю. Значит, Здесь формулировка была конкурентоспособных образовательных программ. Когда мы с вами говорим о том, отобрать друг у друга, как правило, у нас конкуренция существует даже внутри себя, когда мы реализуем по одному и тому же направлению подготовки условно разные программы. Содержательно они дублируют в своем основании друг друга и зачастую их тяжело даже потенциальному поступающему тяжело объяснить, чем одна программа менеджмента отличается от другой. Так вот, конкурентоспособность ⁇ это отличительные признаки программы, которые наполняют ее смыслом и ценностью для потенциального магистранта, который на нее придет. Понятно, исчерпывающе. Спасибо. Что означает, спасибо большое, теперь понятно. Что такое слово лендинг? Да, это это Я говорю на трех иностранных языках, но как-то я не Лендинг привык. Лендинг – это посадочная страница, landing page, это посадочная страница, на которую ведет рекламный трафик. А, понятно. Следующее. Вы говорили об экспертизе, ну и магистерской программе. Предполагается экспертиза внутри страны или привлечение ну, коллег из-за рубежа? Особенно в нынешних условиях вы понимаете, что это Понятен вопрос. Спасибо. Да, спасибо большое, Михаил. Это очень хороший вопрос, и действительно скажу вам так. В первом опыте, тогда еще границы были открыты, мы легко могли привлечь еще даже на стадии конкурсного отбора. а В Южном федеральном университете была такая практика, она и есть сейчас когда а, программы выводят на конкурс и приглашают внешних экспертов из числа работодателей, а, партнеров образовательных программ а, и также а, других университетов, которые, ну, условно, а, это сторонние, это визит профессора, которые могли бы потенциально участвовать в этой программе, это а, партнеры университета, то есть это все те, кто могли бы а, ну, так вам даже не критично, не для того, чтобы поругать, а для того, чтобы предложить усинить какие-то моменты программы, делая ее лучше, ну и привлекательнее, ну и где-то да внести критическую нотку. И дальше это продолжалось уже в логике при обучении команд программы с учетом привлеченных внешних экспертов. Их работа внешних экспертов оплачивалась или это как бы добровольно? Это пятьдесят на 50. Это были вот, например, партнерские отношения. Вот могли пригласить там, У нас с вами есть как бы хорошие отношения. Вы знаете меня как эксперта, магистратуры, вы можете мне позвонить и пригласить, если у меня есть такая возможность, я с радостью это сделаю. Есть какие-то там, где требовалась большая детальная работа, аудит программы, да, там, предположим, проработка с руководителем, безусловно, это были финансовые договоренности. Есть два последних вопроса. Я не хочу удерживать микрофон. Там много желающих наверняка. Следующее: никак не прозвучало, никак не прозвучало участие Министерства образования и науки, а вот ну, в вот становлении. Такой формы обучения и вообще развития магистратуры. Здесь только энтузиасты из, ну, из университетов и фонд Потанина, который прикрывает спину. А Скажите, у вас какие-то контакты? Есть ли какое-то влияние Мин, науки здесь? Ну, например, стандартизации перечня магистратур, требования. Есть какие-то, ну как называется, стандартные магистратуры. Кто их разрабатывает? Мин, Минобрнауки или Федеральный университет вместе с фондом Потанина, или кто? Вот нет ну, в там в реально, Минобранауки, да. и все. А в, это их функция. Спасибо большое. Все-таки магистратура это более гибкий формат. федеральный университет имеют специфику, они в основном в своем работают на СОСах и переходят на них. Но, безусловно, то, о чем вы говорите, имеет место быть. И, безусловно, здесь, вот, знаете, здесь есть за и против. Вот, на мой взгляд, магистратура, она, более, она не должна быть так стандартизирована. Еще раз, я повторюсь, есть отличительная особенность от бакалавриата, который является массовым. И это, как вам сказать, это социальный статус. Это ну, другой формат, вот он более унифицирован. там легче выделить ядерную часть в программе. А, а программа магистратуры, если мы говорим о программе, то она должна обладать индивидуальной индивидуализацией, понимаете? То есть и здесь зашить это в стандарт, ну, наверное, не так очевидно. Тогда мы просто, как вы сказали, будем конкурировать четко между собой вуз с вузом, программа с программой, она перестанет обладать э, уникальностью, индивидуальностью. Угу. Мы можем с вами э, создать укрупненной группы и делать. То есть, и поэтому здесь, как мне кажется, стандартизация... Понятно. Последний вопрос. Из вашего выступления, из, ну вот, из подхода к формированию магистратуры. Следует, что, вообще говоря, образовательных программ уровня магистратуры может быть десятки, может быть там и больше. <coughs> Это приведет к большому многообразию, правильно? Магистерских программ, раз они такие индивидуальные. И как же тогда, ну, ну как же тогда, ну, скажем, работодателям ориентироваться в этом десятке, сотни, там в десятках магистрских программ. Они же будут не согласованы. Как потом Михаил. поступать в аспирантуру, если я окончал какую-то очень узкую магистратуру? То есть это все, опять же, такой вопрос. Не приведет ли такая свобода вот к такому хаосу магистрских программ, которые будут управляемые и организованы? Михаил, это прекрасный вопрос. И Вы знаете, вот здесь я бы ответила... Ну, прежде чем заходить на ответ, я бы, наверное, сказала, знаете, есть такая позиция в моей деятельности, я всегда задаю вопрос, что я хочу, чтобы было или чтобы работало? Мне кажется, что не рамка программы задается, понимаете, а на наполнение ее содержанием. Я еще раз отмечаю, мы можем с вами, выделив программы, объединить их в УГН, но если мы содержательно понимаем, что мы даем, то есть внутри УГН мы говорим об уходе на интеграцию с аспирантурой, то есть это научный тренд. Если мы говорим о ориентированности, это уход на более отраслевую какую-то специфику, которую мы объединяем проектной деятельностью, ну, то есть реализации проекта. Это то, как вы спроектируете эту логику и что вы положите в основу формирования а, вот этой самой то ли программы, то ли специализации. Вы назвать это можете по-разному, понимаете? Главное наполнить это смыслом, ну, как мне кажется. Большое спасибо, извините, пожалуйста. Нет, нет, прекрасно, Михаил, это очень… это значит это о том, что боль есть что есть над чем задуматься и над чем работать. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, коллеги, спасибо большое. Еще какие-то есть вопросы? Просто тоже не очень хочется всех задерживать в, в пятницу. Да? И э, вот если какие-то не, скажем, глобальные такие Думая о судьбе государства, то, на что мы вообще компетентно ответить в рамках наших вопросов, вернее, вот нашей этой встречи, то будем рады. Если таких вопросов нет, то контакты Натальи Владимировны сейчас еще раз, да, у всех на экране. И я думаю, что Наталья Владимировна с удовольствием потом... Ну, я вот написала. Комментарии, значит, я просто извините, я не могу сейчас включить камеру, Интересно. меня бы вот очень интересовали вопросы, то есть то, что сейчас рассказывали, это такой маркетинговый подход, он мне хорошо понятен, и поскольку я из высшей школы экономики, то, соответственно, он мне хорошо известен, вот, но я сейчас вижу очень большую востребованность вот того, о чем я написала, психологии, таких Психолога форсайт, да, это какая-то граница между психологией, педагогикой, может быть, форсайтом, mm -hmm. потому что вот то, что говорил коллега про несчастных работодателей, которые не будут знать, как разобраться, значит, примерно в такой же растерянности часто находятся студенты, потому что количество вариативных дисциплин, да, и дорожек, по которой может пойти дальше mm -hmm. профессия, очень высоко, и поскольку у нас со следующего года вводится значит даже такой специальной магистратуре семинар наставника, который каждый из академических руководителей использует в, общем, в меру своей фантазии на самом деле, но по сути-то он тьюторский, только тьюторский не на уровне ну, как бы вот работы с детьми, да, а тьюторский на уровне с работы со взрослыми. И это действительно такой вот, я даже не знаю, что это ожидается, то есть это такой коучинг, психологическое консультирование, при этом с пониманием трендов, с учетом того, куда ходить не стоит в силу каких-то личных особенностей. В общем, вот такой сложный гибрид, который я даже пыталась нащупать, что это такое и даже не поняла. По нашим курсам и программам у психологов, кто, собственно, этим занимается, социальные психологи, социальные педагоги, вот это, мне кажется, пока совсем никак не э, представленная, а очень назревающая тема и назревающая проблема, и она связана, в частности, с продвижением, с вариативностью, с компетенциями, вот со всем тем набором про который сейчас вполне справедливо шла речь. Спасибо. Нет ли у вас какого-то такого опыта? Значит, вопрос был, соответственно. Спасибо и... большое. Вы знаете, то, о чем вы рассказали, оно вот очевидно вот в нашем случае. Вот такое непонимание и вот это вот психологическое сопровождение в рамках, вы знаете, в Уральском федеральном университете очень хорошо развито проектное обучение, в котором как раз-таки вот на определенной стадии важно, чтобы подхватить студента, который не совсем еще понимает вообще где он, что он и про что, он, про науку, про практику, про какие-то вообще о чем это. Вот здесь, когда они в проектной деятельности из разных команд, из разных направлений встречаются, вот не чтобы у него чтобы он не потерялся. Вот как раз-таки вот это вот тьюторское сопровождение, оно очень хорошо ложится. Как кажется в магистратуре, Наталья, кто это делает? Потому что то, что вы описываете, это то, что делаю я, Но я по образованию, значит, там журналист, искусствовед, культуролог, доктор наук, но я не психолог. Да, я делаю то, что вы сейчас описываете, но вот я как раз и говорю о том, что именно на этом этапе есть довольно существенная проблема, что академические руководители, которые включены вот в это консультирование и поддержку, на самом деле делают это во многом, ну, просто вот по личному опыту и интуитивно. А у меня ощущение, что сейчас это требует уже какого-то более профессионального уровня. Потому что, ну, как бы, потому что действительно выбор и, и, и варианты, и уровень психологической растерянности, да, студентов на самом деле выше, чем профессиональные психологические компетенции академического руководителя, который как раз и занимается этой проектной деятельностью, да-да-да, вот именно в них. Но в да. здесь отлаженный механизм, и да, действительно, это специальные люди, да, которые записываются, это ролевая модель, в которой определяется вот кто, как, куда, зачем, это серьезнейшая работа, это очень серьезный такой механизм, который здесь получил начало и очень сильно ну, как бы развивается, на него делается огромный упор. И это очень трудозатратно. Значит, ну вот может быть имеет смысл это как раз транслировать, да, это типа фасилитаторы, если я правильно понимаю, то, что вы сейчас говорили, то есть что у вас в штате этой проектной работы есть фасилитаторы которые вот организуют и минимизируют эти затраты. Может быть, есть смысл действительно этот опыт как-то расширять. Я поняла. Соглашусь, что, да, да. Что делаете вы, да, но вот эта тема, она, мне кажется, будет в ближайшее время для всех руководителей академических программ, у кого нет фасилитаторов в штате. Ну, вот нам с вами хорошая амбиция на то, чтобы продумать такую, такой запрос. Да, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, простите, очень интересная дискуссия. Буквально один комментарий, но я думаю, что сегодня второй части как раз Санна Борисовна про это будет подробно говорить. Да? Но вот э, здесь, на, на самом деле, если вспомнить про возможности, которые конкурс «Академический десант» дает, то как раз можно заметить, что вот в номинации опыта опыт и индивидуальной траектории» можно, в принципе, как раз подаваться командой, заявкой на устранение вот этого дефицита, то есть этих навыков, этих soft skills, да, какого психологического, может быть, ну, действительно, какой-то подготовки дополнительной, да, которой не хватает руководителям программы или тьютерам, то есть тем, кто непосредственно работает с студентами. То есть это тоже один из возможных треков, который часто, к сожалению, ну, как бы упускают из вида, потому что скажут, что это больше про академическое, что-то должно быть, да. но вот такое как бы дополнение видит тех навыков которые тоже нужны но не является так строго как бы сказать, традиционным набором до да, компетенций руководителей программы или, или преподавателя тем не менее их тоже можно добрать именно за счет участия в конкурсе поэтому как бы призываем вас как бы расширять сознание да, расширять границы того про что можно подумать и что является что тоже будет работать на институциональный опыт и действительно как бы улучшит качество образования даже может не совсем таким прямым собственно только про образование путем поэтому вот ну про это раз, красаксан борис. Он будет еще подробно рассказывать, поэтому спасибо. спасибо большое, что вы как раз прям вот к этому подвели, это очень важный такой акцент. Спасибо. Спасибо. Да, коллеги, тогда если позволите, еще раз мы поблагодарим Наталью Владимировну за то, что нам дала такую как бы пищу для размышлений и то, что у нас завязалась такая хорошая живая дискуссия, да, это действительно означает, что тема близкая, да, и тема интересная и в общем-то, стоит ее и дальше прорабатывать. Поэтому, с вашего позволения, я немножко все-таки расскажу, да, напомню, может быть, тем, кто уже знает, что такое конкурс «Академический десант» и почему, в общем-то, мы сегодня уже несколько раз так его упоминали. Сейчас я попробую. Запустить. Вот. То есть, э, действительно, как уже говорила Наталья Владимировна, с прошлого года у благотворительного фонда Владимира Потанина появился в рамках стипендиальной программы появился еще один конкурс, направленный на поддержку и развитие высшего образования. Конкурс называется Академический десант. И это конкурс на как раз таки развитие и повышение профессиональных компетенций преподавателей магистратуры. Да, то есть пока мы вот остаемся в этой эм, парадигме. Кто у нас основные участники? Да? Это по-прежнему, как вы знаете, в стипендиальной программе участвуют ежегодно 75 вузов-участников. Да? И вот сейчас у нас тоже такой переходный момент, когда завершился у нас предыдущий цикл и подводятся итоги количественные и качественные. И, соответственно, готовится новый рейтинг, который будет рейтинг вузов, который будет презентован уже, в, наверное, в начале... Сентября традиционно, да, ну и как бы на основании этого рейтинга выбирается, там соответственно, утверждается новый список участников. То есть ежегодно 2-3 новых университета, университета выбывают по итогам рейтинга из программы, и 2-3 новых университета присоединяются. Да, тем не менее, вот кто сейчас входит в программу, я надеюсь, что вы все знаете, если нужно как-то этот список освежить, то... В общем-то, есть сайт, официальный сайт фонда Потанина, где список 75 вузов-участников размещен. Да, в данном конкурсе, как мы уже говорили, в «Академическом десанте» у нас две номинации – «Индивидуальная траектория» и «Институциональный опыт». Чем они отличаются друг от друга, мы так вот говорим на следующих слайдах буквально. И в этом году остается там две даты для завершения подачи, для подачи заявки, да? Первая дата – это 31 августа 2022 года, да, и следующая дата уже последняя в этом году – 8 ноября 2022 года, да. Вот, и вот такой как бы наш комментарий на слайде в что в принципе, если вас, ну, я не знаю, вы хотите посмотреть, присмотреться к конкурсу, понять, это ваши или не ваши? Может быть, какие-то идеи еще оставить там в проработку. Тем не менее, вы черновик можете завести уже сейчас. Вам не обязательно подавать заявку до 31 августа. Вы можете ее сохранить до 8 ноября. Черновик останется. И, в общем-то, это право участвовать в конкурсе у вас сохранится и никуда не уйдет. Но, тем не менее, вот первая возможность, да, там, Первый такой состав, пятого цикла, он уходит уже в 31 августа 2022 года. Результаты будут объявлены 24 не позднее 24 ноября 2022 года, и, соответственно, заключение договора с победителями планируется в период с 30 ноября. 22 года по 22 мая 2023 года, да? почему сейчас вот так вот мы просим очень внимательно отнестись к этим датам, потому что когда вы заполняете заявку, там есть такой пункт, как срок начала реализации вашего проекта, да? и многие очень люди там думают, что многие заявители думают, что 31 августа, это дедлайн замечательно, а поставлю-ка я вот с 1 сентября сразу реализацию проекта. Вот, к сожалению, так не работает, потому что, во-первых, должна пройти экспертиза ваших заявок, да, должен быть утвержден список победителей, и уже только после этого начинают заключаться договоры с победителем. Поэтому убедительная просьба не планировать и не оставить начало вашего проекта прямо вот 1 сентября, да, ориентироваться, скажем, на там с декабря 22 года, ну, соответственно, там на плюс 6 месяцев. И такого вот, что до заключения договора я увидел себя в списке победителей, ура, я молодец, я ну, там совсем справился, потрачу по я сейчас свои деньги, там, я не знаю, на поездку, на обучение, на что-то, а фонд мне потом компенсирует, тоже это, к сожалению, так не работает, поэтому, ну, вот к срокам мы просим отнестись очень как-то так внимательно и, осмысленно. И, соответственно, шестой цикл, завершающий в этом году, да, он у нас заканчивается 8 ноября, соответственно, у нас победители будут объявлены не позднее 15 декабря и у нас заключение договоров планируется с 12 января по 12 июля следующего года. Соответственно, у нас, как мы уже говорили, существует две номинации, индивидуальная траектория и институциональный опыт. Чем они отличаются? Ну, во-первых, если вдруг-то у нас среди слушателей есть грантополучатели, действующие фонда, кто победил в этом... В конкурсе уже грантовом 21-22, да, или кто еще работает там над своим грантом вот 20-21, то есть вы еще не перешли в статус выпускник, вы вот действующий грантополучатель, вы можете совершенно спокойно принимать участие в конкурсе «Академический десант», потому что здесь заключается не договор гранта, а договор о благотворительной помощи и никакого конфликта, вот, Такого как бы юридического здесь не существует. Поэтому, пожалуйста, ждем ваших заявок. Ну и, соответственно, если вы новый заявитель, вы думаете, что вы там будете принимать участие в последующих конкурсах фонда по тайнам, опять-таки, конфликта здесь не возникает. Для чего, собственно, индивидуальная траектория? Ну, наверное, как это следует из названия, да, можно догадаться, что, в принципе, это средство благотворительной помощи, максимальный размер 300 тысяч рублей, которые можно э, запросить и можно потратить на собственное развитие, да, это может быть, э, но, скажем, это не может быть, не могут быть там курсы вождения, допустим, или курсы английского языка, или кружок макраме, но вот то, о чем уже Наталья ранее говорила, помимо вот чисто таких вот узкопрофессиональных способностей, да, узкопрофессиональных компетенций и навыков, это могут быть и, я не знаю, там, работа со стрессом. Скажите мне, кому это сейчас не актуально, да, независимо от внешней обстановки, но постоянно у нас какие-то там, Ключевые показатели эффективности у нас постоянно, да, успею успевать, и вот это вот над нами все равно так или иначе висит уже, ну, как минимум, там последние два года это тоже можно, да, если не хватает каких-то, там, вот, тоже сегодня прозвучало, а э, там может ли быть преподаватель коучем? да, им нужны, опять в хорошем смысле, сейчас вот как бы информационное поле по-разному искажает э, вполне себе э, такие хорош, хорошую терминологию, да, но вот не хватает, допустим, каких-то компетенций э, Коуча да, или тренера по там, работе со своими студентами, по работе с коллегами. Можно, да, вполне это укладывается, можно. Я не знаю, там это, допустим, вы искусствовед или архитектор, и вам для вашей уже профессиональной деятельности нужно посмотреть... Там, центр урбанистики, например, не только в вашем городе, где-то, вот я не знаю, центр там индустриального э, дизайна в Перми в Екатеринбурге вы находитесь там во Владивостоке, можно тоже можно. Да? То есть, вот это средство благотворительной помощи до 300 тысяч рублей. Это можно использовать на курсы повышения квалификации, это можно использовать на поездке командировки И поскольку мы говорим о мобильности, она, в общем-то, может быть как в реальном таком формате, так и в цифровом сразу могу сказать, что как бы формального запрета на заграничные какие-то зарубежные поездки не существует, но если кто-то настолько оптимистичен, что вот, ну во-первых, а хватит 300 тысяч рублей на то, чтобы куда-то долететь, сделать визы там и прочее, вас еще там примут, но в принципе да, риск это благородное дело, о рисках мы поговорим тоже немножко. Боже. вот, То есть все, что может быть вам полезно, я не знаю, маркетинг и там, научные коммуникации, продвижение вашей программы. В чате комментировали, что там э, курсы были по педагогическому дизайну на базе Томского государственного университета. Другие вузы у нас тоже э, там предлагают эти Курсы 5 дизайн, да, прекрасно. То есть абсолютно все, что в принципе, я не знаю, съездите в соседний вуз, на соседнюю территорию к вашим коллегам, посмотреть, как они организуют процесс там и так далее. Это тоже все вот как бы для этого конкурс и создавался. Соответственно, вот такие ограничения, что продолжительность проекта, она не может быть более 6 месяцев. И, соответственно, вот почему мы там про такой Прицельно еще раз обращали ваше внимание, да, что начать можно не ранее одного месяца, не позднее шести месяцев с даты объявления победителей конкурса соответствующего. Ну и что может входить в бюджет, что может входить в расходы? Это участие в мероприятиях, например, я не знаю, конференция там, стартапов. В Сколково это стоит каких-то денег всегда, да, приехать в Москву, оплатить регистрационный взнос. Вам нужна какая-то профессиональная литература, база данных, подписки там и так далее тоже. Естественно, расходы на поездки, что-то, что связано с участием в мероприятии и, ну, в общем административно-хозяйственные расходы, это может быть, я не знаю, там, интернет, почтовое отправление, там, и так далее, тому подобное, это не более 10% от э, запрашиваемой суммы. Естественно, что, как бы традиционно, что мы не включаем в бюджет, но это касается наверно практически всех конкурсов и э, там, различных программ, это Погрешение каких-то даже личных ваших задолженностей и штрафов, это никаких, речь, конечно, никаких денежных подарках идти не может. Алкогольная, табачная продукция только как средства психологической реабилитации, но это шутка, конечно, нет, мы ни в коем случае это не включаем, да, авиаперелет и переезд, это, ну, соответственно, заложены вот эти вот стандарты, это не... Бизнес-классы не первый класс. Далее, платные публикации в СМИ и в специализированных изданиях нет. Соответственно, какие-то вдруг непредвиденные расходы тоже нет, потому что есть административно хозяйственные расходы, и все какие-то риски рекомендуется заложить туда, ну и, соответственно, никакая передача средств никому не подразумевается. Бюджет и форма заявки, они очень как бы Такие дружественные по отношению к заявителю, они достаточно понятные, подробно расписанные, но при этом мы, как всегда, да, тоже традиционно очень просим, чтобы в бюджет все строки, все комментарии бюджета были подробно расписаны и обоснованы. Да, потому что когда эксперт читает вашу заявку, собственно, это то, на что он ориентируется. То есть насколько это релевантно именно вам и насколько хорошо продуман бюджет, насколько он обоснован, можно ли скажем да а может быть это очень мало денег иногда тоже такие комментарии мы получаем что заявитель поскромничал вот на там 150 тысяч как бы не осуществить то что он задумал или наоборот вот как бы слишком широко рука размахнула заполняя заявку и в общем то можно где-то пересмотреть соответственно когда мы говорим об индивидуальной траектории то ну, то есть у нас вообще в в принципе, основной формальный критерий, но ну, первое ⁇ это быть сотрудником одного из 75 вузов, участников тепедиальной программы. И второе ⁇ не просто быть сотрудником, но работать в той или иной форме с очной магистратурой. То есть в той или иной форме мы имеем в виду, что это может быть, вы можете быть штатным сотрудником, вы можете работать в университете по гражданско-правовому договору, вы можете работать по совместительству, вы можете преподавать, вы можете быть научным или академическим руководителем студентов магистратуры. Это допускается, но вот на данном этапе да, зафиксировать форму работы с очной магистратурой в университете важно, и мы, конечно же, этот момент фиксируем справкой из университета работодателя. работодателя. Соответственно, да, мы тоже просим указать, что вот тот проект, который вы предлагаете, он интересен а не только лично вам, но это так или иначе укладывается, может быть, в развитие университета или в развитие вашего направления, да, то есть, конечно, всем очень дороги психологически, психически здоровые сотрудники, да, там благополучные сотрудники в плане даже в таком вот более а, широком, да, я говорю сейчас не о финансовом, а именно о каких-то внешних факторах, поэтому, Конечно, вот это можно уже там показать, что действительно конечным все равно бенефициаром будет ваш работодатель, так или иначе. И, соответственно, ну вот такого, таких кейсов у нас уже еще не было, но вот может быть, да, как раз у нас наоборот участники программы становятся потом проректорами, но если вдруг заявитель является руководителем университета, то тогда справка от лица учредителя или высшего управляющего органа. Да, и, соответственно, мы говорим, когда мы говорим о, допустим, о бюджете подтверждения тех или иных расходов, да, если... Мы сейчас понимаем, что иногда даже сами курсы, они, ну, вот на момент этапа, они говорят, что курсы состоятся, если будет набрана группа. Поэтому, в принципе, если вам даже, ну, я не знаю, какую-то вот там... Программу курсов по электронной почте, там, да, или в переписке скриншот какой-то будет виден, что есть вот эта программа курсов и есть стоимость обучения, и, скажем, да, будет подтверждено, что в случае, там, если группа будет набрана, в случае, там, вашей победы в конкурсе, вас готовы взять, соответственно, уже зачислить на эти курсы, вот нам как бы достаточно будет даже вот этих вот э, скриншотов, никаких каких-то договорных отношений не нужно. Если вдруг речь идет о командировке, да, или там о приезде в другую организацию, то в этом случае мы просим, конечно же, письмо подтверждения от организации на бланке официальном о том, что вас готовы э, принять и на каких условиях, на возмездных, безвозмездных и так далее». Да, вторая номинация, о которой мы говорили, и уже Наталья Владимировна сегодня упоминала, номинация «Институциональный опыт». Опять-таки здесь вот есть немножко такой вот момент для понимания, который, если честно, когда мы приступали только к работе над конкурсом, я тоже вот над этим моментом, так, извините за сленг, зависала какое-то время. То есть, с одной стороны, заявителем является физическое лицо, да, то есть это тот же преподаватель магистратуры, научный или академический руководитель э, очной магистратуры, но в данном случае это будет уже грант, и в этом случае конечным бенефициаром является университет. Да, то есть условно вы как физическое лицо подаете заявку, уже представляя ваш университет. И если в случае индивидуальной траектории средства пожертвования, во-первых, А – это договор пожертвования, Б – средства перечисляются на ваш личный счет физического лица банковский, да? то когда мы говорим про номинацию институциональный опыт», то в этом случае заявитель – физическое лицо, но средства гранта перечисляются на счет университета. Соответственно, максимальный размер гранта – это 750 тысяч рублей. И если говорить о формальных таких вещах, ну, соответственно, да, здесь уже нужна справка подтверждения от университета о том, что они готовы эти средства принять и готовы за эти средства отчитаться. Это тоже очень важно. И здесь в данной номинации ВУЗ может выступать в, скажем, таких вот, в, на, в роли двух площадок. Первая площадка это условно как реципиент новых знаний, да, то есть тоже сегодня прозвучало. Мне там у меня есть команда, и мы там хотим, не знаю, обучаться, допустим, тюторству там или. Там, еще каким-то вещам, да, то в этом случае вы, допустим, находите какую-то команду там, или тренера, который приезжает к вам в университет на площадку и соответственно реализует эту программу. Или, например, вы говорите вот как в случае с Южным Федеральным Университетом, вы говорите, что у моего университета есть классный, крутой опыт, который мы готовы упаковать и который мы готовы транслировать вовне. Да, то есть в этом случае мы являемся как бы э, вот таким, мы отдаем транслируем свои лучшие практики вовне. Или там, наоборот, да, мы уже в нашем университете знаем, как там работать, там с, я не знаю, с психологическим благополучием студентов магистратуры, у нас есть уже опыт, мы уже наработали, мы знаем там, как работать с прикладным проектным обучением, пожалуйста, мы готовы там на своей площадке, приезжайте, дорогие коллеги, рады будем вас обучить. Это могут быть, я не знаю, там акселераторы, там могут быть лаборатории, ура, мы знаем, как делать стартап, как дипломы у нас есть уже успешные кейсы, пожалуйста, там тоже это вполне возможно и реалистично. То есть здесь тоже, да, еще раз повторю, там, как коллеги говорили, это не, не только вот какие-то очень узкие профессиональные навыки, да, то есть здесь можно посмотреть гораздо шире. Соответственно, вот ВУЗ-участник ну, может... Там, я не знаю, аналогичные мероприятия проводить силами своих специалистов для сотрудников других вузов или организаций. Например, я не знаю, там мы сейчас работаем достаточно плотно с некоммерческими организациями, и им очень важны компетенции вузов там, в определенных областях. Да? То есть, допустим, я не знаю, вы, если есть такой интерес, это тоже можно. Как бы закладывать и делать. При этом здесь есть некоторые ограничения, в том вернее некоторые, скажем так, водные. То есть если вы приглашаете экспертов на свою площадку, во-первых, естественно, те люди, которые оценивают ваши заявки, они хотят видеть, кто эти эксперты. У них должно быть не менее, чем двухлетний опыт работы в той сфере, в которой они заявляются. Да, и, соответственно, что каждый эксперт должен работать все-таки не менее трех дней. При этом мы говорим о том, что суммарно не менее трех дней. Что это означает? Что, в принципе, это может быть однодневный, допустим, очный тренинг или, не знаю, назовите как угодно, сессия, там, семинар, там, что угодно, да? и потом э, тренер уже работает с... С группой в онлайне, допустим, да, в удаленном, каким-то гибридном формате, но вот общее число вот этих содержательных совместных дней должно быть не менее трех, то есть это все-таки не такие вот как бы гастроли, когда мы к вам приехали на час и, и все там как бы деньги потратили и дальше мы это не проработали, вот. И здесь, ну в общем важно тоже обратить на это внимание, здесь у нас продолжительность проекта сроком от трех до 6 месяцев и точно так же мы начинаем не ранее одного месяца и не позднее 6 месяцев дата объявления победителей. Еще раз повторюсь, да, средства перечисляются на счет университета в этом случае. Что входит в бюджет институционального опыта? То есть, если мы говорим, говорили об индивидуальной траектории, вот там никакой, ну, условно, зарплатной части, да, никакой гонорарной части вам за то, что вы еще идете и учитесь, не предусмотрено, да, потому что, ну, собственно, вы и так уже, ну, как бы, ну, там наращиваете ваши э, компетенции, и это уже ваш плюс. В данном случае в институциональном опыте мы говорим о том, что да, могут работать целые команды штатных привлеченных специалистов. Их зарплаты, их гонорары можно включать в этот бюджет. Просто убедитесь, что, э, допустим, вы правильно посчитали все налоги, и все в этом плане там, корректно у вас. Да? Э, э, это может быть проведение мероприятий там в любом формате. Соответственно, это аренда площадок. Э, аренда каких-то там оплата вебинарных комнат, оборудования там и так далее и тому подобное. Это может быть не знаю производство раздаточных материалов, информационные рассылки и так далее. Опять-таки платные публикации у блогеров о том, что вот сейчас там на базе, не знаю, там ранхикс или урфу будет проводиться мероприятие, это нет, но условно вот продвижение в социальных сетях, социальная реклама, это допустимо. Опять-таки расходы на поездки как ваши, так и членов команды, это да. И административно-хозяйственные расходы, опять-таки 10% от суммы по остальным статьям бюджета, это тоже допустимо. Соответственно, скажем, вот очень часто мы э, слышим такой момент, что как бы ВУЗ традиционно там, не знаю, всех поступающих э, там, средств на счет забирает от 20 до 30%. Вот здесь эти расходы, да, как-то накладные расходы университета напрямую заложить нельзя, но при этом, если мы говорим, что у нас работает над проектом бухгалтер со стороны университета, там, да, или юрист со стороны университета, там, или еще кто-то вот эти гонорарные участки то конечно можно закладывать да там аренда площадок и всего остального это тоже да что такое накладные расходы вот ну честно не понимаем как за них отчитываться это тоже очень большой вопрос поэтому это сразу нет все остальное там да конечно же логика остается аналогичной индивидуальной траектории. Соответственно, поскольку в институциональном опыте речь идет о ВУЗе, все-таки, да, то, соответственно, прикладываются все документы на университет. Это устав организации, выписка из реестра юридических лиц. Письмо за подписью главного бухгалтера, финансового директора организации, как я уже говорила, да, обязательно подтверждающее факт ознакомления с бюджетом, готовность принять грант и готовность, самое главное, еще отчитаться за этот грант. Если вы кого-то приглашаете из внешних экспертов, то, соответственно, должно быть согласие этого человека на участие. И ну, как бы базовые вещи – это информация о проекте, это ожидаемые результаты и так далее, и тому подобное. Но это как бы, да, тоже достаточно такой стандартный набор. Соответственно, у нас критерии оценки, и они опубликованы, да, есть принципы и правила каждого конкурса. Мы очень рекомендуем как бы, внимательно ознакомиться и каким-то моментом отнестись достаточно так подробно соответственно каждую заявку читать не менее двух экспертов по каждому критерию есть утвержденная десятибальная шкала и у нас у нас есть такое как бы, правило наше операторское, да, и фондовское, что если суммарная оценка экспертов отличается, одного эксперта отличается от оценки другого эксперта более чем на 50%, то, соответственно, заявка обязательно уходит на лицензирование третьего, третьему эксперту. Ну и по результатам заочной оценки автоматически формируется рейтинг по обеим номинациям отдельно по институциональному опыту, отдельно по индивидуальной траектории, по институциональному опыту. Соответственно, на что смотрят эксперты? Это компетентность и профессиональные достижения человека, который заявляется в конкурс. Это лидерские качества, это, ну скажем, да, возможность этот проект реализовать и как-то поднять его условно там, на флаг в университете. Это знание, все-таки, да, мы говорим, что вы понимаете, вы владеете информацией о том, что сейчас происходит, какие практики у вас э, существуют, и почему вы там, допустим, в индивидуальной траектории вам важно изучить именно это, а не что-то другое. Ну и, соответственно, насколько вот та траектория, которую вы заявляете в, там, для себя лично, насколько она, эм, скажем, Созвучно тому, что происходит внутри университета. Насколько вы замотивированы на потом те знания, которые вы получите, как-то их применять на практике, в работе непосредственно, да, или, может быть, как-то их трансформировать. И если мы говорим об институциональном опыте, то, соответственно, мы там уже говорим о проекте. Соответственно, насколько это соответствует заявленным проект целям и конкурса, насколько... Вы можете убедительно для эксперта показать актуальность вашего проекта, да? Поэтому вот огромная просьба, честно, когда вы готовите там письма от университетов поддержки, допустим, да? когда вы там сами что-то прописываете, вот когда просто написано, что я подтверждаю, что проект актуален, вот эксперт это открывает и ему как-то надо с этим жить. Почему? В какой связи актуален для всего вуза, актуален для вашей кафедры? У меня вот вопросов всегда возникает как бы гораздо больше, чем я получаю ответа от такой формулировки. Поэтому огромная просьба, да, вот все-таки ну, постараться, может быть, помочь, там, да, вот тем людям, которые будут вам писать эти письма поддержки, может быть, им помочь немножко как-то сформулировать эту актуальность. Но это, то есть, фор с формальной точки зрения, конечно, мы заявку конкурсу допустим. Да, но вот эксперту это вообще настолько ни о чем будет говорить, что, ну... Наверное, все-таки этот пункт рекомендуем очень проработать. Естественно, да, смотрят на профессионализм команды, то есть, соответственно, чем вы собираетесь поделиться или чем хороши те эксперты, которых вы собираете, собираетесь пригласить. Естественно, риск, менеджмент мы сейчас. Сейчас от этого уже никуда не уйдем, но, собственно, рисков бояться ни в коем случае не нужно, да, и это как раз-таки просто из серии, вот, наша любимая совершенно пословица «Подстелить соломку», да, то есть вы вот на этапе планирования, вы просто себе как бы, вот, ну, как бы прокручиваете этот проект до конца и, ну, пытаетесь подстраховаться, где что-то может пойти не так. Конечно, мы да, уже вошли окончательно в какой-то там э, период неопределенности, и всего не предусмотришь абсолютно точно, но если вы понимаете, что, допустим, они набралась там группа, там в сентябре наберется она в ноябре, ну вот вы это предусмотрели, вы как бы закладываете какой-то временной люфт, допустим, да, а не будет там, не знаю, вот Zoom в вузах там, или у нас сейчас не оплатишь, но есть там… Э, Программа вебинар там, да, а может быть у вас связи с организацией устроены как бы на каких-то личных контактах, и вам нужно эти связи сделать более такими институциональными, потому что если вдруг меняется команда, вы все равно сможете реализовать то, что вы задумали. То есть мы скорее говорим про это. И опять-таки реалистичность бюджета, ну, конечно же, это, собственно, во всех конкурсах тоже актуально. Собственно, вот наши... Пожалуйста, наши контакты. У нас действует телеграм-канал, и если кто-то еще вдруг не подписан, мы очень рекомендуем хотя бы следить за обновлениями, потому что все, что мы можем... Оперативно показать, рассказать, выложить запись, проинформировать. Мы, конечно, в первую очередь делаем это через телеграм-канал. Ну и, конечно, запись и консультации, да, и, соответственно, эту презентацию мы обязательно выложим, и она будет в доступе. Собственно, на этом я, наверное, свою... Часть э, закончу и если есть какие-то вопросы или вот э, Наталья Сухоруко, которая менеджер программы от фонда Потанина, тоже что-то хочет добавить сейчас, пока мы не перешли к вопросам, то пожалуйста, в общем, да, спасибо. Э, тогда может быть в ходе вопросов и ответов, э, да, тогда готовы к от, открытому микрофону, пожалуйста. Ну или если вопросов нет, я просто пишу, что вопрос. отлично, можно? да, конечно же. Скажите, пожалуйста, предполагается связи, я сейчас говорю об, как об индивидуальной траектории, так и институтской. Это контакт ВУЗ-ВУЗ или, например, можно с частными компаниями? Ну, я для примера вам скажу. Вот сейчас у нас установились связи с одной крупной компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания Карем, но я аналог российской... Ну, я сейчас не буду вспоминать, не важно. Там работают, например, мой аспирант из Института экономической политики. То есть он аспирант Российского института, работает в Объединенных Арабских Эмиратах. Они проявили интерес... Я сам преподаватель на программе, магистрской программе «Цифровая экономика». Ну, поэтому как бы наши связи естественны, потому что в этой компании они не см... им... их не касаются введенные санкции, но поскольку они касаются, вы знаете, Европа, Европейского союза, ОАЕ, не входят. Поэтому они сейчас заинтересованы в контактах, вплоть до того, что давать нам данные и консультировать по этим данным, предоставить свой опыт, в области конкурент, ну, вот, конкурентной экономики, как раз я задавал вопрос про конкурентность. Короче говоря, возможно ли, возможно ли установление институционных, вот, институционного проекта, траектории с этой компанией? В этой компании работает около 5000 человек, ну то есть это как средний вуз. Это первый вопрос. У меня два вопроса. А, смотрите, естественно, как я говорила, здесь нет строгого требования, чтобы это был исключительно там вот ВУЗ и академическое какое-то э, заведение другое, да, партнерское. Это может быть, я не знаю, это может быть корпорация, это может быть компания, это может быть музей, это может быть некоммерческая организация, это может быть абсолютно любой партнер. Главное, чтобы понимать вообще, какие компетенции вы от них получаете или наоборот им даете, да, и как это, в общем-то, укладывается в то, что вы там собираетесь этим делать. Все. Так, принято. Спасибо. Второй вопрос. А могут ли аспиранты, у меня аспирантка в институте, в МФТИ, закончила совместную программу МФТИ и РАНХИКС, ну, Ран моя академия, она преподает в магистратуре, выходит на защиту. Может ли она, как индивидуальный участник, подавать она преподаватель магистратуры, подавать э, на конкурс. У нее пока нет степени, все-таки есть какая-то ну, определенная грань. Ну, нет, степень, понятно, с... означает Смотрите, что умение организовать работу и так далее. Требований к степени у нас нет никаких абсолютно. У нас основное формальное требование, но помимо того, что это вуз, там 75 вузов участников программы, это преподаватель очной формы магистратуры. Если она на данный момент, его сдает такую справку, подтверждает, что она преподаватель очной магистратуры, дальше как бы мы на степененность не смотрим. Надо быть именно очной аспирантуре. У нас да. цифровая экономика онлайн. А, я не могу подавать тогда. Я просто спрашиваю абстрактно. Нет, смотрите, ну онлайн, если мы посмотрим, как бы у вас все равно вот эта программа, она в каком формате э, реализуется? То есть нам не важно, она может быть онлайн, но она если у вас проходит как заочная... А, нет, нет, как очная. очная. Ну вот, то есть, то есть очная мы имеем в виду это вот именно как у это документировано в, э, в университете. Последний вопрос, спасибо. А, в условиях командировок. Ну, например, мои бывшие студенты, часть студентов училась и учится в технологическом институте Дублина, двое вернулись. Вот имеет ли, могу ли я взять командир, средства, значит, фонда, приехать в Дублин, оплатить, то есть приехать в Дублин, прочитать курс? Вместе с ними забрать материалы, поработав с их материалами. Некоторые материалы закрытые, но это экономика, спецэкономика, так назовем. И вернуться. Университет, университет готов оплатить мое пребывание там. Но билеты в силу известных причин оплачиваться не будут. Понятно, какие причины. Но смотрите, опять То может, может ли совместное как бы, финансирование, что со софинансирование? имеется включено вот вы отчитываетесь ровно за ту часть за которую вы запрашиваете да то есть соответственно когда вы составляете бюджет например да вы говорите что мне нужны билеты там москва дублин москва например да и вот это стоит столько-то все вы за эти билеты перед фондом отчитываетесь но здесь, нет, то есть опять-таки формальных запретов нет. Если А, мы понимаем, что как бы, да, дублина Ирландия, если я не ошибаюсь, да, что мы можем туда попасть, что это там нет проблем с визами там, и так далее и тому подобное. То есть если все вот эти риски, они просчитаны, то... У меня, собственно, было, я уже заканчиваю, собственно, было сомнение в следующем. Страна из Евросоюза – раз, и софинансирование – два. Но вы ответили позитивно на оба вопроса. Посмотрите, это. у нас вот как бы наш документ, по которому мы все там работаем и существуем, это принципы и правила. Вот если мы его откроем, да, то там совершенно четко там нет вот как бы такого, что естественно мы все подстраиваемся под те реалии, которые есть, да? Но если ваш ВУЗ, ваш работодатель, то есть фонд Потанина, там, и тем более мы, как операторы конкурса, не можем вам сказать, вот сюда ходи, сюда не ходи, там снег попадет и плохо всем будет. Да, но, соответственно, если ваш работодатель говорит, что он не видит никаких рисков в том, что вы поедете там, в какую-то там зарубежную поездку, то здесь ну, точно не нам решать, как это все. Спасибо. Спасибо, все. Спасибо вам большое за вопросы. А, Марина, у вас рука поднята. Здравствуйте. Можно короткий вопрос? Просто вот один из пунктов, на что вы выделяете деньги, это вот на базу данных, литературу. Но вот в каких-то других конкурсах вы как раз говорили, что это такой момент, что финансирование, оно разовое, а базу надо возобновлять. И как вот это будет поддерживаться, вот, если это нужно для работы в дальнейшем? Ну, смотрите, вы можете там посмотреть, если есть... Не знаю, условно, какая-то пожизненная подписка и хватит на этого там суммы пожертвования, то это там одно, да, то есть, естественно, там, может быть, за счет каких-то других потом конкурсов, может быть, вы сейчас решите, что вы там, ну, хотите оформить подписку там на два года и посмотрите, нужно вам это или нет. Ну, то есть такой разовый это как раз поощряется в рамках э, э, такого вложения, да, вот данного конкурса не является недостатком, ну, на что вы указывали у предыдущих ну, других каких-то конкурсов. Нет, смотрите, вот цель конкретного конкурса, о котором мы сейчас говорим, вот, академический десант именно, да, это повышение профессиональных компетенций, ваше профессиональное развитие. Да, то есть у нас для всех, для каждого конкурса свои цели и задачи. И вот если мы говорим о том, что для вашего, для вашего профессионального развития вам необходимо, чтобы у вас был доступ, там, я не знаю, к, ну, условно, там, к библиотеке Дальневосточного федерального университета, например, да, и вам эту подписку оформляют там, за, да, там, на два года. Ну условно, да, это стоит там не знаю 100 тысяч рублей, да, прекрасно, потому что вы тогда просто в заявке эксперту показываете, что вам это необходимо там для вашего профессионального роста, для поддержания ваших профессиональных компетенций. Просто в каждом конкурсе могут быть свои нюансы. Можно маленький комментарий, просто вот такой, мне кажется, сутевой, да, то есть с точки зрения а, фонда и вообще, в принципе, назначения вот грантов, это или благ помощи, да, то есть, а, вот как уже сказала Борис действительно, здесь в первую очередь это, раз, э, то есть поощрение профессиональной мобильности, но тоже это не самоцель, самоцель это вы, э, так сказать, и ваш, ваше профессиональное развитие, может быть, и личностно, в том числе, мы сейчас понимаем, что это все очень размыто и взаимосвязано, э, или институциональное как бы развитие организации вузов, в котором вы работаете, то есть, это все средства, и поездка средства, и подписка средства. Да? И здесь в данном случае нет каких-то строгих так сказать, привязок к тому, что вот такая поездка может быть, такая не может быть, такая подписка может быть, такая не может быть. Да? Здесь все должно быть по смыслу. То есть если это работает на цель, как вот сказал Аксан Борис, например, что вы сейчас прокачаете какую-то компетенцию, или вы сможете э, сделать какую-то научную работу прорывную, пользуясь этой подпиской, замечательно, это логичная подписка, конечно, допустима в этом, э, в этом конкурсе. Если, в принципе, это просто, ну, почему бы хорошую подписку не сделать за счет гранта, пригодится всегда и в будущем и так далее, то это немножко другое. То есть никто из э, грантодателей ну, не заинтересован, вернее, не то, что не заинтересован, просто, не стань обеспечить беспрерывную поддержку всю оставшуюся жизнь, да, то есть, как бы то ни было, к сожалению. Поэтому в данном случае здесь, скорее идет, что, что можно при помощи этого гранта а, или это благ помощи, что можно в себе изменить, чтобы в дальнейшем, ну, как бы так сказать, продвигать то, чем вы занимаетесь, да, на более высоком уровне. То есть, вот это все средства. Поэтому, как бы, с одной стороны, да, важно, чтобы это были а, средства по правилам, да, потому что ну, нельзя купить авто, которое, может быть, вам тоже позволило бы съездить в соседний вуз и что-то там улучшить и расширить, да? безусловно, понятно, что в пределах как бы разумного, но тем не менее, в общем-то, все, что вам нужно и покажется аргументированно, да? то есть это тоже в ваших руках показать заявки, обозначить, что не просто вам нужна подписка, не… и эксперт должен сам додумывать, зачем эта подписка вообще нужна, каким образом она как-то напрямую или опосредственно вас как-то усилит, да, как, как специалиста. Это ваша задача, Убедить, что действительно именно такой бюджет, вот именно с такими элементами, он действительно важен для достижения вашей личного цели, потому что вот в индивидуальной траектории фактически вы и есть проект, то есть вы на входе, вы на выходе, и вот, собственно, вы тот самый, вы проект у самого себя, да, то есть вы стали лучше, сильнее, гибче, устойчивее или еще что-то, в зависимости от того, чего вам сейчас не хватает, поэтому вот, мне кажется, лучше все вот такие элементы, ну, поддерживающие, то есть инструменты, рассматриваются этой позицией, то есть целеполагание. Если это нужно, и вы убедительно это аргументируется, тогда, ну, и это не противоречит э, списку запрещенных каких-то вещей, то, конечно, да. Если нет, то поэтому здесь в данном случае всегда будет индивидуальное рассмотрение. Извините. Спасибо. спасибо. Наталья, спасибо большое. На самом деле я поддержу полностью, я скажу, что, конечно, вот в принципе, но ну мы уже да, даже это говорили, да, показать эксперту, да, вообще там людям, которые будут работать с вашей заявкой, зачем вам это нужно, это касается абсолютно любого э, пункта заявки и бюджета, да? то есть вот, ну, это как в любом, наверное, гарантии абсолютно. Ну, в общем, надеюсь, мы вас не запутали. Так, здесь ответ, вопрос еще из чата, я, если позволите, пока возьму, да. В рамках академического десанта допустимо только подача или на индивидуальную траекторию, или на институциональный опыт. Смотрите, от одного заявителя, да, это может быть или индивидуальная траектория, или институциональный опыт, но при этом, если мы говорим об институциональном опыте, и если мы говорим, что есть все-таки сформировавшаяся какая-то команда, то, в принципе, ничего нет никаких абсолютно запретов на то, чтобы вы стали там членом команды, но заявителем в этом случае, скажем, уже будет выступать кто-то кто другой. Еще одно из преимуществ циклического конкурса, что вы можете ну, выиграть, да, будем надеяться, что выиграете грант, да, его отработаете, закройте, вы можете снова подаваться, можете уже прийти в другую номинацию, например, даже в рамках того же года. Ну, уже сейчас, скажем, осталось всего там финишная прямая, но если, допустим, вы уже были прийти ранее, начиная с лета прошлого года, то вам ничто не запрещает сейчас прийти еще раз в ту же номинацию с другим, как бы да, с другой заявкой или в соседнюю номинацию. Это, тоже, это именно особенность вот этого самого, вот такого принципа конкурса, когда есть циклы. То есть больше возможностей в рамках, как получать одного конкурса. Да, спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы? Uh, Ой, уточните, извините, да, пожалуйста, конечно. можно uh -huh. уточнить, uh, вот по поводу циклов, да, то есть, например, до 31 августа это может быть индивидуальный, uh, индивидуальное направление, uh, скажем, до 8 ноября это может быть институциональный опыт, я правильно понимаю? Или это уже uh, когда новое объявление в рамках этого конкурса uh, поступит? Нет, смотрите, да, там действительно, uh, вот uh, вы фактически одна... Ну, наверное, вот в этом году говорим о том, что, может быть, только один раз можно уже подать заявку. Просто потому что по правилам, если ваша заявка не, допустим, не выигрывает. В конкурсе там на до 31, вернее, вот 31 августа вы подались, да, и ваша заявка вдруг там не выигрывает, в этом случае там нужно ждать до конца года, если не ошибаюсь. Да, календарный да, год должен, как бы происходит, да, в рамках 31 календарного декабря 2022 года. -го года да, да, просто вот уникальность этого нашего первого запуска: что цикл на полтора года рассчитан, да, и, соответственно, как бы случилось: то есть, те, кто попробовал, так сказать, сделал пробу пера в летом и осенью прошлого года, 31 декабря, если не них неудачная попытка, она обнулилась, и можно прийти еще раз. Но это вот такая просто уникальная ситуация, что он полтора года календарно длился. А вообще, по принципам и правилам, вот это ограничение, то есть если, к сожалению, попытка была неудачная, то, то мораторий на повторную попытку до конца календарного года. Но если она была удачная, и вы успели и отчитать, ну, в смысле, провести все, что планировали, и отчитаться, то как бы вам ничто не мешает быть выпускником, и выпускником вы как раз можете еще раз успеть, так сказать, в, ну, в какие-то последние циклы года. Хорошо, спасибо за уточнение. Угу. Ирина, если вопросов сейчас не осталось, то еще раз позвольте вас поблагодарить за то, что вы... К нам присоединились сегодня. А можно можно один да, вопрос. Конечно, отдать, обязательно. конечно. Я заранее извиняюсь, если вдруг это звучало информация, потому что проходился отвлекаться в работе несколько раз. Есть ли какие-то ограничения по участию в академическом десанте и участие в гранте на разработку магистрской программы или курса магистрской программы одновременно, если участник принимает участие там и там есть какие-то ограничения? Нет, ограничений никаких нет, мы как раз с этого начинали. Да, спасибо еще раз за... Уточнения там, поскольку совершенно разные виды договоров, да, то есть по правилам нельзя иметь договора одного типа, да, там два одновременно незакрытых там договора. Здесь, поскольку или договор пожертвования, допустим, если это индивидуальная траектория, или это договор с университетом, если это институциональный опыт, то на участие в там, на победу в грантовом конкурсе это никак не не сказывается, да, то есть можно совершенно спокойно параллельно эти процессы проводить. Ну, ответ, извиняюсь, да, повторюсь. Нет, нет, что все нормально. Это очень важная специфика, потому что действительно здесь вот именно эта специфика, опять, легкость циклических конкурсов, такая гибкость, что они совмещаются с другим, потому что если вы возьмете, например, грантовые конкурсы для преподавателей и студенческие, например, у нас были случаи, когда преподаватели, которые параллельно обучались в магистратуре, участвовали там в двух конкурсах. Вот это есть ограничение. Да? То есть большие конкурсы, которые проводятся один раз в год, по ним нельзя сочетать статус грантополучателя. А вот АКАТ и другие конкурсы десанта, у нас еще музейный десант, спортивный десант, десант в НКО, да, ну, маршрут добра. Вот эти конкурсы, они сочетаются с большими такими, ну, конкурсами типа грантов, которые проводятся один раз в год. То есть в этом их особенность, чтобы просто у вас потом не было, так сказать, ну, переноса этого знания на все другие конкурсы. Да? Вот это не то, что фонд поменял свои требования. Действительно, большие гранты, они не сочетаются между собой, так сказать, в одном отрезке времени. А вот академический сант сочетается с ними. Поэтому, поэтому дополнительные возможности. Еще раз, да, напомню, что у нас действует наш вот, э, телеграм-канал, поэтому, пожалуйста. Э... Оставайтесь с нами на связи, да, как я говорила, мы записи обязательно предоставим, да, все наши контакты есть, и еще раз хочу поблагодарить, вот так получилось, что на сегодня… А, да, Марина, еще вопрос, пожалуйста. Извините, еще один вопрос Конечно. пришел в голову, а вот возможно только с одной организацией в рамках одного проекта заключить вот такой договор, или их может быть больше партнеров? Рамках... Может быть, больше здесь нет никаких абсолютно ограничений, более того, скажем, да, мы говорим, что есть определенная продолжительность Проекта, да, и, соответственно, там не ожидается, что, я не знаю, если вы на один день куда-то свезли на конференцию, на этом проект закончился. То есть мы понимаем, что у нас как бы вот наше сотрудничество, оно, наверное... Э -э там, да, и возможности каких-то там поездок, коллабораций и прочего, это ограничивается только бюджетом, да? то есть, если мы, еще раз, да, напомню, что это, если это индивидуальная траектория, это максимальная сумма пожертвования 300 тысяч рублей, если это институциональный опыт, это 750 тысяч рублей, да? то есть, вот в рамках этих сумм, пожалуйста. Более того, мы говорим о траектории, да, то есть, это условно, вот, не знаю, какой ваш внутренний маршрут, какая-то дорога, да, там, из точки А в точку Б, а вот какие там остановки будут по пути, это, это вы уже решаете как как заявитель. Спасибо большое. И, да, ну тогда это, у нас так получилось, что у нас сегодня экспертами выступали, и там и поддерживали там три Натальи, поэтому и Наталье Владимировне, и еще одной Наталье Владимировне Сухоруковой, спасибо, за то, что была с нами, Наталья Наталье мне тоже огромное спасибо, да, то есть вот тоже можно как раз, пользуясь таким виртуальным пространством, всем загадать желание и удачных, удачных побеждающих заявок в конкурсе, да, так что, пожалуйста, пишите, звоните, мы... Будем рады. И, конечно, если вы можете как-то еще вашим коллегам о таких возможностях рассказать, мы тоже будем очень признательны. Спасибо. Спасибо большое. Всех ждем в конкурсах. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.